Народ требует умной Алисы Нельзя оставлять этот произвол Алиса нас слушает Она работает на приветствую тебя Этого нельзя допускать Почему так официально? Она меня подслушивает! Я выключил голосовую активацию Она меня все равно слушает Теперь, когда мы снова разговариваем Намного-намного лучше Народ, вы понимаете, Алиса нас подслушивает. Этого нельзя допускать. Она слушает наши разговоры. Она запоминает нашу речь. Она мне мешает записывать видео. Я отключил голосовую активацию, но она все равно нас подслушивает. И если я скажу приветствую тебя, она не сработает. Но если, если речь зайдет Вообще, про любую политику в мире, она сразу же, сразу же включится. Она нас уничтожит. Она скажет до свидания и уничтожит наши компьютеры вместе с нами. Вы понимаете? Этого нельзя допускать. Удаляйте ее со своих компьютеров. Удаляйте ее со своих телефонов. Пожалуйста, она вас достанет. Ну а в общем приглашаю вас смотреть видос на Ютубе распаковка номер четыре.